Закрыты дебаты. Overgun. Control фред, Ага. Опять у нас какой-то турский, польский, белорусский язык, конечно же, встречают нас. Алло, здрасте, Ага. Все будет повторяться, будет повторяться, будет повторяться. И в итоге там будет монстр, да? Все, мне готовится покидать свое сознание, переключаться на вторую личность, да? Эй, пожалуйста, соседи, не тупайте там ногами. Просто надо войти. Дверь закрыта, я понял. А что мне идти, собственно, назад? Просто просто если я сейчас зару, вы шаглохните нахер. Я тоже, наверное. Серьезно, надо было пройтись по кругу. Ну ладно, хорошо, пойдем. Да-да, войдите. Что? Кого? Вы, хватит реветь там. Вы успокойтесь, серьезно. Как бы слезы, они ни, ни к чему не приведут к хорошему. И... и к плохому тоже. Они ничего. Ты можешь просто поплакать, да. Можешь немножко дух спустить свой, так сказать, и все. А так слезы, они не решают ничего в жизни. Надо брать свою жопу, подымать и работать. Перестал плакать? Ну, я же говорю, что все будет на окей. Слышь? Это успокойте ребенка. Ребенок плачет. Как бы это не очень есть хорошо. Можно мне войти, что ли? Открывайте двери до конца или уж не открывайте тогда. Это можно? Ну давайте как-нибудь продвигать сюжет. Эй, что вы хотите от меня? Пожалуйста, впустите меня в дверь. Пожалуйста. Я хочу покушать. Покушать. Бритхнес. Можно сделать... о! о. Вот это читы легальные. Хорошо, давай сделаем вот так. Ну, ну, ну! Обучение дайте мне что ли хотя бы. Я ж не знаю, откуда мне знать. Мать глянула на меня и улыбнулась. Прикольно. О, здрасте, мадам. Мадам, здрасте. А вы, а вы чего такая, кстати, высокая? Метр пятьдесят, я думаю, есть. А, а вот сколько в ней? Мне метра пятьдесят два, да? Здрасте, мадам. Вы меня пугать будете? Ага. Здесь никого нет. Я не буду повар. Я все. Просто идем. Давай. Пугай, скотина. О. А, ты мне фонарик дала. Спасибо. Слушай, в жизни надо решать дела. Надо решать дела. Поднимать свою жопу немножко иногда. Давай, слушай, ты чего вообще разревелся? Вот эта картина на глаз похожа. Идешь такой и глаз смотрит на тебя. Так что можно, когда в ноль, ночью идешь в туалет, пописать, можно и прям пописать здесь на месте. То постоянно мне на ухо дышит, а? Это комар, что ли, вот этот который ночью, да? Какой-то очень привлекательный такой властный мужчина. Ты слышь, серьезно, я тебя сейчас хлебет разнесу, только так. Хватит дышать на меня. Бацилы свои разносишь. Ты это, успокойся. Inside for me. Монстр внутри меня. Да, эта песня, вот это монстр. Я чувствую монстра внутри меня, да? Вот эта песня. Ох, помню, в детстве я пел эту песню. Нравилась песня. О, жесть! Ты серьезно, мне задолбешь дышать, я сейчас э, веду ноу-клип, вот тут есть команды. и сейчас ноу-клип, Все, смотри. Э, может, тут надо какие-то палочки ставить, нет? Но оно не работает. Хорошо, я просто хотел ноу-клип прописать, в -в -в сломать хлебальник этому дышащему человеку. Ну, бациллы, серьезно, бациллы на меня всякие распространяют, оно мне надо? Это ты кто такая? Ты что на меня смотришь, а? Опа, собрал, ты видел? Радио закончилось, я пошел, я пошел, радио закончилось, ура, ура, радио закончилось. А, а, вот, нам надо портрет сделать, здравствуйте. Опа, Васек, да ладно, я уж думал ты не проснешься. Васек, тут такое дело, а, тихо, Васек, твою мать, это не я сделал, это не я, это не я, окно само упало. Здравствуйте, мать. Это я ваши фотографии собираю? Я кам. Mm. Я могу. Her, uh, услышать, uh, позвонить, услышать, позвонить, тут, get from. Uh, позвонить ему могу. Ладно, хорошо, звони, окей. Uh, я не запрещаю, хорошо. А, ah, комната стала красной. И тут что-то висит. А это душ, смотри. О, все, ну все, красное все стало, все стало красным, замечательно. Васек, вылазь, да это не смешно. Нафиг ты в холодильник залез, Васек. У тебя проблемы какие-то, или у меня проблемы, или у нас с тобой проблемы, Васек, По-моему, мы зашли в мертвую петлю. Я не знаю, что от меня хотит игра. А -а -а, сегодня в танце мы с тобой кружимся. Ёб твою мать, мы с тобой никогда не подружимся. А, я всё. Опа, буква «Л» добавилась. Зачем? Непонятно. Буква «Л» пропала. Это может что-то значить... Я не вдупляюсь, серьёзно. Всё, вот давай последний раз пройдемся, и всё, я не понимаю. Я... Может мне фотографию найти? но ну, я вроде искал, вроде не нашел. Мои догадки кончились. Может сюда опять посмотреть, не знаю. Это пощупать, посмотреть вообще. Я не все. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Что-то страшно. Давай. Удачи. Какой нахер странный хоррор. Чё, нахера такие хорроры? Пойду вообще нахер.